Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу предложить вам интереснейший проект, связанный с инвестированием в производство. Подчеркиваю, не в финансовые схемы, а в производство. Это серьезная гарантия надежности, на мой взгляд. Причем производство в сфере кино, телешоу, бизнеса. Это производство востребовано всегда, везде и при любых состояниях экономики, в том числе и в период ее упадка. Наверное, все прекрасно понимают, что без информации – Общество существовать не может. А видеоряд – это самая востребованная информация, самый востребованный ее вид. Рентабельность такого производства очень высокая – от 50 до 300%. В период кризиса доходность не падает, а наоборот возрастает. У людей резко возрастает потребность в информационном обеспечении. История создания этого открытого акционерного общества давняя. При желании расскажу а суть вполне понятная. Продюсерская компания, работающая на рынке более 10 лет, для своего расширения приняла грамотное решение привлечь дополнительные финансы через сеть мелких инвесторов, чтобы не опасаться проблем с вмешательством в свою производственную тактику и стратегию со стороны крупных инвесторов, как зачастую бывает. Реферальная составляющая, мощный стимул расширения сети инвесторов, дает нам возможность дополнительного неплохого заработка. Кто не хочет обременять себя привлечением, тот будет довольствоваться дивидендами. Кстати, за первый месяц работы, декабрь прошлого года, уже были выплачены дивиденды в размере 10%. Это за месяц в пересчете на год получается 120. По-моему, совсем неплохо. В ноябре планируется выплата дивидендов за январь-июль этого года. Начисление будет идти на акции, приобретенные до 31 июля включительно. В 2015 году дивиденды должны выплачиваться ежеквартально. В общем, такого благоприятного во всех отношениях проекта я пока не встречал. Как говорится, не проходите мимо, регистрируйтесь и по всем вопросам обращайтесь. Всегда честно расскажу, подскажу все оптимальные варианты. Помогу практически. Форма для регистрации в конце презентационного видеоролика. Мои реквизиты внизу. С уважением, Эдуард. И всего вам наилучшего. Успехов.